Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу о фильме 2014 года «Затаившись». Этот фантастический триллер стал режиссерским дебютом «Братьев Дафер, которые позже приняли непосредственное участие в написании сценариев таким сериалом, как «Сосны» и «Очень странные дела». Семья из трех человек прячется в бункере под начальной школой, оттворящегося на поверхности ужаса. Они находятся в убежище почти год. И все это время им удавалось выжить благодаря соблюдению нескольких простых правил. Первое. Никогда не шуметь, чтобы не быть обнаруженными. И второе. Не терять контроль, чтобы не случилось. Их запасы консервированной еды подходят к концу и возможности пополнить их в обозримом будущем нет. Да еще и незваный гость, крыса, поводилась таскать провианты. Она-то и становится виновницей всех дальнейших трагических событий. Череда происшествия внутри бункера на безопасность существования семьи оказывается под угрозой. Их местоположение больше не является тайной для тех, кто обитает наверху. Замкнутое пространство бункера вполне способно вызвать приступ клаустрофобии у зрителя, хотя для самих героев это самая меньшая из проблем. В фильме нет показной жестокости. Он строится на создании и нагнетении мрачной атмосферы и умело демонстрирует безвыходность к без положению героев. С одной стороны, это несомненно плюс, а с другой, зрелищности все-таки немного не хватило. Роль отца семейства исполнил Александр Скардерт, родной брат того самого Билла Скардерта, сыгравшего клоуна в фильме «Оно». В роли его супруги выступила актриса Андреа Райзвера, а дочери Эмили винвин -Вин, которая исполнила одну из ролей в недавно вышедших в прокат в фильме «Доктор Сон» экранизации бестселлера Стивена Кинга. Постапокалиптическая драма умело демонстрирует искренность чувств между членами семьи. Их желание оберегать и защищать друг друга. В финале в корне меняется восприятие происходящего. Начинаешь осознавать двусмысленность диалогов героев и переосмысливать увиденное. Эта картина вас не разочарует. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока.